а занимается распланированно. Пускай два часа, но каждый день или каждые два дня, но это всегда идет стабильно. И это мощнейшее преимущество нашего маркетинг-плана. Преиму... Так, Игорь, преимущество перед другими компаниями конкретно в чем выражается? Что вот, например, у тебя в другой компании, говорю, вот такие деньги, а у нас, например, вот такие. Вот столько и в чем. Игорь, скажите, пожалуйста, вы были на предыдущем занятии? То есть я сейчас по различным городам провожу вебинары. А, все понятно. Мы как раз разбирали встречу с сетевиками. Я при, вебинары именно, не вебинары, а встречи, когда мы ездим в командировке именно по встречам с сетевиками. Как мы делаем это, Игорь? Вы приглашаете на встречу сетевика. Приглашение я давала в прошлом вебинаре. И если необходимо, мы этот вебинар повторим. У нас просто осталось 10 минут. Нужна запись предыдущего. Где взять? Напишите, пожалуйста, в технике поддержку потому что у нас сейчас вебинарная комната она записывается автоматом я просто повторю то что мы говорили на прошлом вебинаре мы с вами приглашаем сетевиков так как мы маленькие нас мало кто знает это самое время использовать для того чтобы встречаться с сетевиками приглашайте на встречу сетевика и разбираете его и наш маркетинг-план а вот по этим критериям. То есть прям пишите. Первый, берете листочек бумаги, пополам проводите черту. с Справа или слева, неважно, пишите свою компанию. С другой стороны пишите компанию нашего оппонента. И, соответственно, ставите и там, и там циферку один, пишите и говорите четко, без перерывов. Уверенно говорите, что ну, первым преимуществом, первым критерием хорошего маркетинг-плана является легкость вступления в бизнес. Дальше идет фраза, достаточно для того, чтобы стать участником нашего маркетинг-плана, необходимо в нашей компании, в компании Аклон, достаточно просто, бесплатно зарегистрироваться. И человек уже получает. И скидку на продукт, и право на построение структуры. Когда мы идем на встречу с сетевиками, мы не говорим, что мы уже конкретно занимаемся бизнесом сетевой компании «Оклон». Вы говорите, для того, чтобы сетевик пришел к вам навстречу, если это вы являетесь инициатором встречи, вы говорите, что «Вы знаете, я сейчас в поиске, ищу компанию, на данный момент сравниваю различные маркетинг-планы». И как бы э, хочу встретиться с вами, и если вы мне докажете, что у вас ваш маркетинг-план лучше, я пойду к вам. И именно на, на основании критерий хорошего маркетинг-плана вы и рассматриваете маркетинг-план компании «Оклон» и, с другой стороны, маркетинг-план наших оппонентов. И, э, дорогие друзья, вы удивитесь, насколько люди реально не знают э, маркетинг своего маркетинг-плана. Но вы четко должны знать, вы должны это выучить. Вас ночью разбуди, вы должны назвать все наши основные, 5, все пять основных критерий хорошего маркетинг-плана и э, объяснить эти критерии, соединить эти критерии с преимуществами нашего маркетинг-плана. То есть, соответственно, вы пишете единичку и э, говорите, что первым критерием является легкое вступление в бизнес. И говорите, так как компания компании Аклон это абсолютно бесплатно, ставите большой жирный плюс. А рядышком у оппонентов спрашиваете, да, очень редко, где встречается в маркетингах, где нужно просто бесплатно зарегистрироваться и уже иметь возможность зарабатывать деньги, получая бонусы. Дальше разбираете уже э, второй пункт – вознаграждение за прямую продажу. Соответственно, и там, и там будут плюсы. Обычно это есть, но существуют маркетинги, в которых необходимо для того, чтобы получать продукцию со скидкой, э, осуществить какой-то определенный товарооборот. Третий, третий критерий хорошего маркетинг-плана – это вознаграждение за приглашение партнеров. У нас он есть, сразу ставите плюсик, это наш потрясающий бонус развития, который обязательно проговариваете, который выплачивается в режиме реального времени. В основном это классический маркетинг, в которых нет элементы, элементы бонусов развития. Итак, соответственно, поговорив, ставите плюс или минус. Четвертым критерием является вознаграждение за повторный товарооборот это наши бонусы товарооборота но этот критерий есть и у нас есть и везде потому что в основном все работают по классике но у нас бонус товарооборота таков что по нему выплачивают вознаграждение дважды за один и тот же объем этого практически нет нигде Пятым критерием хорошего маркетинг-плана является оптимальный, необходимый личный объем, который нужно выполнить по условиям маркетинг-плана. Напомню, у нас это 1200 баллов, 2400 рублей. В среднем где-то оптимальным объемом, ну, в зависимости от того, с какой страны вышла компания, в зависимости от продукта, это 3-10 тысяч рублей у нас он подходит прям к, самой, к самой маленькой цифре, 3. То есть это плюс к тому, что новички не, новичкам не нужно много продавать для того, чтобы выполнить необходимые условия по маркетинг-плану. Это всего два флакончика флоревита, которые, по идее, новичок должен купить себе для того, чтобы получить результат. Всего два флакончика. Наш продукт по результативности просто уникален. Ну и давайте рассмотрим его с позиции бизнеса. Это же вообще находка. Он маленький, легенький, он постоянно может находиться в сумочке, в любой, хоть в мужской, хоть, хоть в барсеточке. Кроме того, он не боится ни холода, ни жары. Ну прям клондайк для сетевика. Это тоже будет, может являться преимуществом. Я вас прошу, дорогие друзья, скачайте маркетинг-план, изучайте маркетинг-план так, как он есть. Моя задача в вебинарах – дать именно практический маркетинг-план. Маркетинг-план с его практической со стороны, со стороны преимуществ. Но для этого нужна база. Так, Ирина, очень нужна запись. Обратитесь, пожалуйста, напишите в техническую поддержку, потому что они там выставляют записи. Выставляли первый вебинар, второй, к сожалению, не видела, выставляли или нет. То есть изначально э, готовьтесь к моим вебинарам. Изучите наш маркетинг-план настолько вот в личных кабинетах, скачайте э, текстовый файл. Есть презентация Сергея Сергеевича Шила, которую можно скачать и смотреть абсолютно в любой момент. Кроме того, лидеры организовывают конференции в разных городах, куда мы ездим. В облаке должно быть. Минур а, записан. Молодцы, ребята, Мало... Что-то произойдет здесь, сорвется запись. Естественно, это ваши бизнес-инструменты и вы к этому готовиться. Как получить ваши слайды? Слайды у меня практически такие, как у Сергея, такие же, как у Сергея Сергеевича, их можно просто скачать. Единственное, что я добавляю в облаке Скачайте презентацию. Единственное, что я добавляю, вот новый слайд, это то, что я сделала расчет вам как стать партнером компании абсолютно без вложений. Но здесь ничего одного... А, слайды есть в облаке. Видите, в облаке все есть. Друзья, хочу еще уделить внимание ваше внимание важности личного кабинета. Если мы серьезно занимаемся бизнесом, вы должны как минимум раз в день заходить в личный кабинет, смотреть, как дела у ваших партнеров, смотреть новости компании, смотреть... Смотрите, вот то, что записывается в облаке. Вячеслав Омск... Задайте, пожалуйста, этот вопрос техническую поддержку. Смотрите, смотрите в облаке все то, что есть. Изучайте, распечатайте маркетинг-план. Если его компактно скомпоновать и убрать основные определения, он поместится всего на, одним, на одном листочке с двух сторон. Маркетинг-план уникален с позиции изучения. И, а уж я уж молчу по поводу с позиции преимуществ а я уже помогу вам как использовать наш маркетинг план с практической стороны как использовать наш маркетинг план при беседе с сетевиками помните про пять основных критерий маркетинг хороших маркетинг планов и на основании всех этих критерий крутите вашу беседу с сетевиками как вы хотите выступайте всегда ведущим этой беседе, когда вас пытаются увести в сторону, ну, допустим, рассказывают про продукт и так далее, вы говорите, ребят, подождите, подождите. Когда мы с вами договаривались о встрече, мы с вами оговорили, что мы с вами сетевики, а сетевик – это тот человек, который сетевой маркетинг использует как средство дохода. Поэтому мы с вами понимаем, что в сетевом маркетинге, продукт априори хороший в любой компании уважаемые друзья соблюдайте этику первое правило сетевика мы никогда не говорим плохо о других компаниях продукт в сетевом марке, продукт в сетевых компаниях как правило везде хороший иначе она не сможет существовать Поэтому вы говорите своим оппонентам, продукт априори хороший и продукт для меня вторичен. Я повторюсь, мы с вами сетевики, поэтому мы с вами будем говорить только о маркетинг плане. И четко, четко вы знаете четко критерии, четко их называете и сравниваете по, в зависимости от критерий маркетинг-плана ваших оппонентов. Что вы делаете в конце встречи? Вы поговорили, все... Э Дружелюбно заканчиваете встречу, говорите, что, к сожалению, ваш маркетинг-план оказался менее доходный, чем маркетинг-план компании «Оклон». Внизу пишите свой телефон, свое имя и оставляете этот листочек на столе. Прощаясь, говорив, что вот, регламент нашей встречи, к сожалению, закончился, у меня очередная встреча или там, презентация, неважно, что вы скажете в тот момент. Вы четко проговариваете время встречи и в назначенное время вы просто встаете и уходите, оставив листочек на столе. Мало того, что у вас есть телефон оппонента, да, вы им звонили с назначением встречи или они вам звонили, соответственно, у людей еще останется вот этот вот инструмент с огромными плюсами в нашем маркетинг-плане. Останется ваше имя, которое вы напишите рядом с компанией, э, с аббревиатурой нашей компании да, и, соответственно, человек если он настоящий сетевик, он а, впоследствии вас найдет. Но кроме того, вы его впишите в свой список знакомых, и по истечении определенного времени вы можете к нему повторно обратиться. Со словами, ну что ты, все еще где? <свеск> все еще в поиске или как? А я уже нашел себя. Я а, проверил очень много компаний, и а, маркетинг-план компании Акон оказался лучшим. Но здесь должна быть четкая уверенность и четкое знание, маркетинг плана и его преимуществ. Вы можете не знать табличек, но вы четко должны знать преимущества нашего маркетинг-плана. А, а он действительно очень и очень высокодоходный, если мы с вами будем правильно планировать свои действия и четко следовать своим действиям. В принципе, как бы вот и все, с чем хотела поделиться. Теперь давайте ответим на вопросики, а то время наше уже немножко истекло. Марина, добрый вечер. Скачала маркетинг, но там почему-то написано, партнеры, а, к сожалению, да, ошибочка такая и есть. 2400, я напишу в поддержку, времени очень мало было, хотела написать в службу поддержки, чтобы исправили. Это описка, совершенно верно, за каждый стартовый пакет вы получаете квалификационных баллов 2400, но не в карьеру, а в накопительный групповой объем. Итак, дорогие друзья, я очень рада была, что вы присутствовали на вебинаре. Приходите, пожалуйста, сейчас есть расписание, где в каких городах. Мы, компания проводит конференции. И обязательно используйте эти конференции по максимуму. Обязательно используйте методический центр в Санкт-Петербурге по максимуму. Вспоминайте всех своих друзей и знакомых, кто, которые живут в Санкт-Петербурге, которые живут э, в тех городах, в которых сейчас проходят, будут проходить э, конференции. Э, сейчас вот будет Оклом-Фест буквально в эти выходные в, э, в городе Кострома. Вспоминайте всех знакомых, приглашайте. Это ваш, э, это двигатель вашего бизнеса. Если они живут в Санкт-Петербурге, конечно же, приглашайте их в центр, где они подробно познакомятся и с маркетинг-планом, и с нашей продукцией. А я вам желаю хорошего вечера и буду очень рада видеть вас и на своих других вебинарах. Всего хорошего!